Всем привет, меня зовут Макс YouTube и добро пожаловать в новое видео на этом клевом канале. Сразу советую подписаться и поставить лайк. Сегодня мы возвращаемся в квест врачу пока. Погнали. Сейчас мы будем ходить по дверь. И пока будем ее искать, ну, думаю, мы ее а, будет бегать, потому что там лес, и если вот к вам зайдет этот ролик, э, набираем э, 50 лайков, я снимаю квест про Чернобыль 1. О, смотрите, собственно, какие-то уже там айки, что-то в них вообще нет, вообще. Сейчас мы подойдем к фонарю по-моему, получше будет видно, потому что На камере светло Вот там лес Вот почему тут Нам в прошлом квесте было не так страшно Но здесь как-то чуть реально постемнее Потому что вот тут, посмотрите, лес Лес это отношении вот, прям. Кажется, я сейчас вот По подсказке В прошлом ролике, наверное, если вы посмотрели, посмотрите Ссылка в описании Я его четыре раза пересматривал хочется мой ролик, но он там чисто крутой Сейчас мы пойдем э, на другую улицу В прошлом ролике была подсказка, что надо да, Нужно обойти ключи мы... Давайте... О. Сейчас мы пойдем сюда Так Что это? Короче В прошлом видеоролике Не удалось заснять ее Она сейчас там побежала. Вы, вы, вы, вы четко видели ее? Она большая, пипец. Я, конечно, понимаю, что это квест. Но все же. Адреналин. Раш. вообще нету вообще нигде нету светов собаки света ребят я отвечаю там какая-то херня бежит ее не видно что за хрень жестко я конечно уже не так боюсь так тут раз но это реально жестко это тут должны быть какие-то подсказки вдали улицы вдали улицы Горят фонари, да? видите, что говорят фонари? Бабы на камере, это кажется, что их много, но их вообще тут раз, два, столово далеко. Короче, в одном доме, в этом доме нигде нету света, только в этом доме свет, и погнали посмотрим. Может, какая-то подсказка еще Ничего не видела. Да? Надо что-то. Там, это жилой дом, тут кто-то живёт, там телек работает, вообще никого нет. Ладно, мы сюда потом вернемся. Сейчас где-то градусов 14, мороза, больше 7, не знаю, где-то так. Я вот по серьезно говорю, это заслуживает лайка. Если в прошлом видеоролике вы ее не заметили, в следующий комментариях писал один чел, что он написал чисто кринышка. Чепский покриныш. Ну вообще, он по своей структуре как... Я... Стой, подожди. Вот смотрите, приблизьте, приблизьте, приблизьте, приблизьте. Там ничего не видно, но там, я отвечаю вам, ребят, там было. Ой, снимай, снимай!